Всем большой привет, на связи Евгений Карташов, это новый урок в рамках бесплатного курса по BootHelp А именно про новое обновление, которое вышло, так называемая виджет-кнопка Мне, соответственно, спрашивают студенты, Женя, расскажи, как вставлять кнопку, как вставить кнопку нам на сайт и прочее Мы уже раньше с вами это проходили, да, то есть я показывал, как вы можете на своем сайте Делать кнопки и в эти кнопки подключать ботов Соответственно, bot Help решил упростить немножко задачу И они сделали отдельные кнопки, которые мы можем как отдельный виджет Копировать и вставлять к себе сразу на сайт Необходимый для нас блок без лишних вмешательств Да, То есть немножечко упростили нам задачу Сразу говорю, если вы случайно попали на этот ролик то в рамках youtube у нас есть целый огромный бесплатный плейлист обучения платформе bot help здесь мы просмотрели и разобрались абсолютно всеми функциями всеми кнопочками которые есть на платформе создавали ботов настраивали их с полного нуля и на выходе после просмотра данного курса вы настроите ботов под любые задачи хотите вы зарабатывать на ботах либо хотите реализовать боты для своего личного проекта также Напоминаю, если вы этого не знаете, то для вашего удобства под вот этим роликом есть ссылка на вот эту страничку Что здесь примечательно? Во-первых, здесь есть две кнопочки Кнопочка номер один называется «Пройдите регистрацию» Я являюсь сертифицированным партнером платформы BootHelp И у меня для вас есть супер предложение, а именно 21 день бесплатного использования данной платформы Так как я являюсь, соответственно, партнером, у меня есть такая привилегия и такая возможность дарить вам такие жирные бонусы их в другом месте просто нету да. Поэтому нажимаем на кнопочку, регистрируемся и получаем бесплатно 21 день Вам этого будет сверхдостаточно, чтобы настроить ботов под свои задачи И уже окончательно определиться, нужны ли вам боты или не нужны И второй момент, соответственно, так как мы с вами проходим обучение по ботам То добро пожаловать в обучающего бота, где вы сможете получить все вот эти уроки И все обновления, которые выходят по платформе как вы понимаете, прямо сейчас вышло обновление, и все участники бота получат уведомление о том, что вышел новый урок про обновление. Поэтому, если вы хотите быть в курсе всех событий, вам нужно нажать вот эту кнопочку а, и, соответственно, подключиться к боту. Также у нас есть закрытый телеграм чат где вы сможете задавать вопросы по ботам. По ботам. Поехали! А, и еще, для вашего удобства, также под этим роликом есть навигация, и вы можете сразу открывать тот раздел, который вам необходим, и смотреть сразу же вот с того пункта, который вам кажется максимально интересным. Сразу небольшая просьба к вам, будьте внимательны. Если увидите какие-то неточности, пишите ваши комментарии. А так, в целом, я вам буду благодарен, если вы поставите лайк на это видео, и подпишитесь на канал, так я буду знать, что то, что я делаю, для вас полезно, и мне стоит продолжать это делать. Окей, договорились? Тогда поехали! Собственно, инструкция по установке кнопки уже есть на самом сайте BotHelp, но мы сейчас с вами пройдемся по всем этапам, и я вам все это дело покажу на своем собственном сайте, где вы сможете увидеть все это наглядно, не ковыряясь в свой сайт. Да, Посмотрите, как я это сделал, а потом просто повторите. Что, что необходимо делать? Вы заходите в свой личный кабинет, теперь у вас в разделе «Инструменты» появился новый инструмент, который называется «Виджет-кнопка». Мы его открываем, после чего мы можем задать, соответственно, название, Название кнопки, установить виджет, потом выбираем саму, сами кнопки, которые мы хотим отобразить на страничке. После чего, соответственно, выбираем список этих кнопок, берем код, для, который нам будет необходимо разместить на нашем сайте и устанавливаем в тех местах, где нам необходимо отобразить наш виджет с кнопкой. И все, и в этих местах у вас будут появляться кнопки. То есть, если раньше нам необходимо было создавать вот эти кнопочки, в эти кнопочки подключать ботов, то теперь мы просто вот сюда вставляем вот этот код, который нам даст boothelp, и все кнопочки сразу у нас появятся на нашем сайте. Это работает на всех сайтах. Самый частый вопрос Жень, работает ли это на тильде, работает ли это на git курсе либо где-то еще. Работает на всех сайтах. Вы сможете это установить. А сразу скажу про а, некоторые но. Если у вас какой-то информационный проект, то часто вы видите такую практику, когда устанавливают сразу несколько кнопочек. То есть кнопочка в начале, кнопочка в середине, кнопочка еще по телу до да, текста и потом еще в конце какие-то кнопки. А здесь сразу сказано, что можно ли вставить несколько виджетов в разные блоки на одну страницу. Ответ сразу, что пока нет. То есть вы можете вставить эти кнопочки только в одном месте. Поэтому в вашем случае нужно будет делать так, чтобы сайт был короткий и все кнопки были видны в идеале. На первом экране либо потом соответственно вставлять какие-то дополнительные кнопки которые будут опять же показывать эти эти кнопочки а, дальше а, как настроить сбор данных email телефон на сайте через виджет в данном случае а, вот эти кнопочки которые мы с вами будем вставлять а, они не позволяют собирать никаких данных то есть это не форма подписок стандартная такая как e-mail, либо какая-то другая когда вы нажимаете вы можете вести там свой номер телефона и прочее это просто кнопка и в данном случае говорится о том, что при нажатии на кнопку запустится бот И вот сам бот уже может собирать данные А вот именно этот виджет, он не позволяет собирать эти данные а Также стоит вопрос по поводу, как реализовать отслеживание конверсии Но здесь все достаточно просто Вам нужно будет, ну если вы таргетолог, вам это будет очень просто Использовать Facebook Pixel Helper И с помощью него установить события на сайте на, при нажатии на кнопку а, Так как это ваш сайт в этом будет, Это будет ваша задача. Если бы вы это настраивали через платформу BotHelp, через мини-лендинги, мини то у вас уже все стандартные события, уже вписаны в сам лендинг. На вашем сайте вам это нужно, нужно будет сделать самостоятельно. Окей, то есть на все вопросы вроде бы ответил. Ну и по форматированию кнопок, так как это будет стандартная кнопка, то к ней применяется стандартный стиль uh, SSS-кода, да, CSS. И здесь есть подсказка, как вы можете выравнивать по горизонтали. То есть горизонталь, вертикаль, либо по низу, вверху. То есть все эти кнопочки, я думаю, вы же сами сможете отредактировать, как вам хочется. Переходим к созданию самого виджета. У меня тут демонстрационный аккаунт. Сейчас быстренько вам покажу все. То есть мы открываем инструмент роста. Дальше нажимаем на новый инструмент. Теперь у нас появилась новая виджет-кнопка. Нажимаем на нее. После чего, соответственно, мы можем дать название кнопки. А сразу же спалю небольшой лайфхак. Как вы можете отслеживать конверсию на разных лендингах на вашем сайте? Все достаточно просто. А, как я это делаю? У меня, допустим, есть вот сайт, точнее, получается, вот у меня есть страничка. Бесплатный курс по созданию чат-ботов. Я беру и делаю название а, виджета. Соответственно, бесплатный курс по созданию чат-ботов на платформе BootHelp. Это является моей страницей, да, то есть названием страницы. И я могу добавить метку, которая при... То есть эти метки будут установлены всем, кто нажмет на кнопку виджета. То есть вот я... Давайте сейчас покажу пример. То есть я вот выбрал страничку, у меня есть кнопочка. И когда я ставлю вот эту кнопку к себе на сайт, то все пользователи, которые просто нажимают на кнопку, они автоматически получают вот эту метку. То есть это... это вам позволяет сегментировать вашу аудиторию. Что вы можете сделать? Вы можете здесь написать, допустим, ну то есть смысл этой странички, к примеру, там... Но в данном случае это бесплатный курс по бот да, там, free курс И допустим, все пользователи, которые будут нажимать на эту страничку, они будут иметь метку фри-курс. Либо еще самый простой вариант. Вы берете адрес вашей странички, допустим, вот, бот-хелп. В данном случае, то есть я понимаю, что это переменная на моей страничке. Я просто беру и добавляю ее сюда. Но ну, в данном случае надо убрать слэш спереди. То есть это просто название моей страницы. Все. Либо могу написать просто, допустим, там, страница и бот то Теперь я буду видеть, по какая страничка какую конверсию мне приносит. Это просто такой небольшой вам лайфхак. Дальше, соответственно, вы выбираете те кнопки, которые вам необходимо отобразить на страничке, да, то есть там, где вам необходимо их будет ставить. А дальше мы выбираем форму, то есть что у вас должны быть, кружки, либо это могут быть прямоугольники, то есть кнопочки, такие же, как они на стандартной страничке. Потом мы можем выбрать размер, средний, крупный, и расположение кнопок, соответственно, горизонтально, то есть в линейку, либо... Одна за одной вниз. Да? Ну, в моем случае, ну, давайте, допустим, все таким образом будет. После чего мы убираем все необходимые кнопочки. У меня здесь не настроены Facebook, Telegram и Viber. Я их удалю, чтобы система не выдавала ошибку. Дальше нажимаем на «Вперед». И система нам говорит, что теперь для того, чтобы мы могли установить эту кнопку к себе на сайт, нам необходимо установить в «Head», то есть в голову нашего сайта, то есть самый самый высший скрипт. То есть самый верхний, в самом верху сайта Установить вот эту переменную, да, то есть JS-код То есть теперь мы ее просто скопируем, Идем к нам на сайт В вашем случае у вас должен быть некий технарь Который вам установит этот код Сразу отвечаю на вопрос, можно ли это сделать на тильде Да, там есть возможность вставлять код в head Да, то есть в голову сайта так, Ну, если говорить на русском То есть мы добавляем Ну, в моем случае я использую git-курс Поэтому здесь сразу же есть вот теги в разделе head Я просто их сюда добавляю, нажимаю на сохранить Добавили, дальше, и теперь вставьте виджет Теперь мне нужно взять вот этот код И установить его туда, где у меня должна стоять кнопка В данном случае я просто покажу пример Допустим, вот у меня есть Присыпайте к обучению У меня здесь стоит кастомная кнопка, которую я сам установил Давайте вот прям под ней установлю другую кнопку Я перехожу к нам на сайт Обновляю его, спускаюсь чуть ниже И вот здесь, допустим, так это у нас стоит просто кнопка Я добавлю HTML-код и в этот HTML-код я добавлю кнопку. Я взял кнопку а, и нажимаю на «Сохранить». Теперь я нажму на «Опубликовать изменения». И здесь должна появиться кнопка. Вот появилась кнопка. Так как у нас стоит выравнивание, соответственно, по центру, соответственно, дальше должна быть кнопочка там Фейсбука, потом Telegram, потом еще одна, потом еще одна. да, То есть таким образом. И теперь при клике на кнопку пользователи сразу же попадают к нам в нашего бота. Но в данном случае у меня просто не подключен сам бот к, к, к вот этой страничке. Но суть простая, здесь будет ваш лендинг пейдж на который человек сразу же будет автоматически подписываться на вашу рассылку. Вот, в принципе, вся история. Ничего сложного в этом нету. А, если вам необходимо выравнивать ваши кнопки, то есть чтобы они были там по центру, или каким-то другим способом. Здесь есть все необходимые стили, которые можно добавить. Но давайте, допустим, я попробую сейчас добавить вот этот стиль. Я не силен в CSS коде, но давайте вот допустим, просто скопируем пример. Я не силен в CSS коде, поэтому я могу допустить некую ошибку. Так, давайте сделаем таким образом. Customer ID, то есть нам надо просто взять наш ID, вот здесь поменять И по идее у нас должен появиться виджет по центру, если я все сделал правильно Опубликовать Я допустил какую-то ошибку Ну в общем, я не силен в CSS-коде, поэтому я, соответственно, здесь и накосячил Давайте я сейчас просто скопирую обратно код Копировать Вставляем обратно Нажимаем обновить то есть при правильном использовании CS-кода кнопка будет вот здесь по центру Собственно, вот такое вышло обновление Используйте, пожалуйста, устанавливайте себе на сайты А теперь это сделать стало немножечко проще а В целом, наверное, это все Если появляются какие-то вопросы, либо вам что-то непонятно Пишите обязательно комментарии под видео на YouTube Если вы находитесь уже в обучающем боте, пишите мне вопросы, не стесняйтесь, я всем отвечаю ну и все, хорошего вам дня, внедряйте все обновления, зарабатывайте деньги, пока-пока, на, связи... на связи был Евгений Карташов, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, все, пока-пока.